мотоцикл представляет новую модель фирмы Viper, модель v 250 NT. вообще мотоцикл сразу удивил своими габаритами то есть он очень высокий по посадке он сам по себе очень большой и опять же удивил своим новым двигателем двигатель установлен 250 кубических сантиметров двигатель верхне верхневальный и уже будет два распредвала то есть двигатель DOHC. У него имеется два распредвала и 4 клапана. То есть 2 вкусных клапана будет с одной стороны мотора и 2 а В моторе на выходном валу 18 киловатт. То есть это порядка 29 лошадиных сил. Двигатель с жидкостным охлаждением. То есть вот он, радиатор. Опять же, есть окно под масло, то есть под уровень масла. И сразу также имеется масляный фильтр. То есть межсервисный интервал замены масла в этом двигателе будет порядка 3000. Опять же, удивили своей коробкой, то есть коробка шестиступенчатая. классическая первая передача вниз остальные все вверх приводная цепь 530 -я. вот ну и по подвеске и спереди установлена перевернутая типа вилка она достаточно мягкая потом в динамическом обзоре увидите установлено два дисковых тормоза спереди, то есть тормоза довольно-таки информативные, ход ручки очень короткий будут два поршня в суппорте сзади установлено один моноамортизатор работает через прогрессию, то есть через дополнительные рычаги. Амортизатор регулируется по преднатягу пружин, то есть регулировочными шайбами. Вот И будет установлено вот такое 140-ое колесо на 17. Оно высокопрофильное. Имеет вот такой рисунок. Кстати, резина по покрышкам в резинах стоит хорошая, фирменная, генда. И сзади уже установлен тоже дисковый тормоз с двухпоршневым суппортом. Рама диагональная установлена на мотоцикле. Она облегченная. Бак на 13,5 литров. Ну и по качеству, то есть по ощущениям мотоцикл сделан довольно-таки хорошо, э, приятный на ощупь, то есть подгонка деталей здесь обалденная. Э, вот такая приборная панель. Она подсвечивается синим цветом таким. То есть ну и она довольно-таки информативная, то есть есть здесь в углу будет спидометр тахометр, уровень топлива указатель передачи вот указатель нейтральной передачи будет находиться в отдельном такой окошке установлена большая фара галогеновая лампа аж 4 габарит будет находиться в сверху, вот так. Ну и диодные повороты. Сзади тоже установлен э, диодный стоп-сигнал. И также диодные повороты. Отличный выхлоп стоит в мотоцикле. То есть он не прямоток, но работает довольно-таки громко. Так как мотоцикл Street Fighter, то есть посадка будет на ровной спине, э, руль обычного типа. Ну и вот, кстати, есть центральная подножка и боковая. Рост у меня 1,75 м, я полно, стою на полной стопе. Довольно-таки удобный мотоцикл. Тормативные тормоза, то есть хватает небольшого нажатия на ручку, либо на педаль тормоза И торможение уже происходит Особенно удивил задний тормоз Нажатие мягкое и тормоза реально очень классные Тотная посадка, его легко держать